Всем привет, меня зовут Алексей, я сотрудник компании Фундамент СПБ И сегодня хотел бы с вами поговорить о том, как работать с бетоном и укладывать его в конструкцию, когда на улице плохая погода В Питере, как все вы знаете, у нас часто идут дожди, а стройка такая вещь, когда она просто не может останавливаться И с плохой погодой надо как-то бороться, и сегодня мы обсудим с вами нюансы, как бетонироваться в плохую погоду Существует устоявшееся мнение, что бетонирование фундамента для любой конструкции стоит производить только в сухую, теплую погоду. Но это не совсем так, когда на улице 18 или 20 градусов, когда влажность воздуха порядка 80%, схватывание бетонной смеси происходит намного лучше. Поэтому не стоит бояться мелких осадков и даже лучше работать в такую погоду, когда на улице не очень жарко. Действительно, только стоит укрыть бетонную конструкцию после бетонирования уже от обильных осадков. Но если небольшой дождь не является помехой для бетонирования, то обильные осадки это уже достаточно серьезная помеха. Здесь есть несколько факторов, которые следует учитывать. Обильные осадки могут вымывать цементное молочко из бетонного раствора. Также при очень сильных осадках может оголяться стержни арматуры, что является очень грубым нарушением. Также если вода, которая находится в бетоне, она не успела вступить в реакцию гидратации до наступления отрицательных температур, то считайте, что она просто замерзнет в бетоне и его просто, грубо говоря, разорвет. В компании Fundament SPB мы используем бетон только от проверенных поставщиков. Например, в данной конструкции, которая вы видите мы будем использовать бетон класса b25 этому бетону не страшен небольшой питерский дождь поэтому за данный конструктив мы в принципе не переживаем но будем соблюдать все меры по уходу за бетоном сегодня у нас достаточно пограничная погода а до что есть то его нету и буквально через пару часов мы будем бетонировать данный конструктив и даже если будет сильный дождь то мы накроем нашу конструкцию пленкой что не даст бетонной смеси перевлажниться все с бетоном будет в порядке поэтому давайте приступим к бетонированию поехали Сейчас пришел у нас на участок автобетонный насос длиной 32 метра И за ним уже подъехал миксер Сейчас будем сливать бетон Сейчас мы с вами находимся около автобетоносмесителя В простонароде его называют миксер У него есть вот такой лоток С помощью которого бетонная смесь будет подаваться в бункер автобетонного насоса Вот он, сам бункер И уже дальше... Под давлением будет подаваться по стреле в саму конструкцию. Сейчас как раз погодные условия испортились, пошел небольшой дождь, но даже такой дождь в данный момент нам не помеха. Продолжаем приемку бетонной смеси. Планируем уложить бетонную смесь в данную конструкцию примерно за 4-5 часов. Объем бетонирования 90 кубов. В данный момент вы можете видеть, как мы укладываем бетонную смесь. Точнее, сейчас производим ее вибрирование. Вибрирование необходимо для того, чтобы выгнать лишний воздух из бетона, тем самым создать более однородную бетонную смесь. Итак, после вибрирования бетона мы производим его заглаживание вот таким правилом. Это нужно для того, чтобы придать конструкции более законченный, аккуратный вид. В данный момент дождь усиливается. После окончания бетонирования мы накроем всю конструкцию пленкой и защитим ее от атмосферных осадков. Мы с вами через пару дней вернемся на данный объект. Посмотрим, как была уложена и в итоге заглажена бетонная смесь. Может быть, даже с надзором сделаем какие-то испытания, покажем, как бетон набирает прочность итак уже прошло два дня с того момента как мы залили бетон сейчас скорее всего на объекте уже сняли опалубку с конструкции и по приезду мы скорее всего увидим уже финишный вид нашего фундамента сейчас он должен быть уже Гладким, красивым, по бетону можно ходить. Вы увидите то, что бетон приобрел такой некий белый цвет. Это как некий индикатор, что бетон хорошо набирает прочность. И в целом с ним дальше все будет в порядке. Перед вами сейчас план фундаментной плиты, на которой нанесены диагонали, линейные размеры, по которым мы производим контроль готовой конструкции. Вот так это выглядит на бумаге, а вот так это выглядит в реальности. Так мы с вами произвели все замеры. По фундаментной плите промерли диагонали, линейные размеры, высотные размеры. Все у нас находится в допусках. Плиту мы можем спокойно сдавать заказчику, по ней никаких проблем нет. Как вы видели, мы производили заливку в небольшой питерский дождь, но это не явилось для нас каким-то препятствием. Мы произвели все меры по уходу за бетоном. Как вы можете видеть, бетон уже приобретает характерный белый цвет. Мы проверили набор прочности специальным прибором с клеерометром. Он показывает, что набор прочности идет в нужном нам порядке. И проблем с этой плитой в дальнейшем никаких не будет. С вами был Алексей, компания Фундамент СПБ. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет очень много полезного контента. До встречи!